легче вот это да вот это Брекче такая брегче, интересный рисунка, прекрасный Красивый. Перелив. Месторождение шайтанское, оно же Медвежское. Ой! Оно же октябрьское. Перелив оно шел много. Это было давно лет пять, наверно назад. Вот это брекче. врачка интересный рисунок его бы вот так вот разрезать вот так вот вдоль хороший рисунок будет помыть надо тоже брегче вот это вот брегче это нарастание первичного агрегата на втори... Ух ты! Вот это классно, конечно. Смотрите, какие рисунки. Здесь вот больше гетита, гематита. Видите, такой буроватый. О, хороший образец. хороший тоже перелифт ведь он такой вот фарфоровидный нежный бело-красный Тоже интересный экземпляр. Как резать надо посмотреть, докон и так нормально будет стоять в коллекции. О, даже здесь видно, ведь пятнышко. Класс тоже надо смотреть, как резать вот так, наверное, чтобы вот этот рисунок более проявился. Да, я уже где-то показывал, но не продавал, сейчас задвину на продажу на сайте перелип. Эти как уточка-то. Видите, вот такие вот полоски, характерные для шайтанского перелифта Вот тоже экземпляр очень интересный. Сначала думали, что это агат. Нет, это не агат, это дикит кварцевый агрегат, если правильно. Черный из Питера. Ну, вот это вот хозяйство. Тут килограмма три чуть больше оптом поставлю, кому нужно будет. просвет даже будет светиться наверно о парвовидный фор видите такой нежный нежный перелифт тоже видите из одного места вот видно видите полоски Сверху полупрозрачный, белый, парфоровидный. Здесь с гетитом, с гематитом. Вау. Что только природа не сделает. Вон какие штучки. Раньше изглеб-то, конечно, резали там столешницы. угла да. какая хорошая. Столешницы резали там. Скульптуры Гей, камеи. Это сейчас он мало кто занимается. раньше и шкатулки, что так они делали. Смотри, какая поверхность. Такая и такой. Симпатюля. Вот эту партию тоже выставлю. Оба. А -а -а, смотрите, как блестит. Это же срез у меня. Точно, когда-то я резал... Резал, резал их. Занимался немножко. Вот он, срез глянцевый. Вообще перелипт он механически прочный, поэтому он полируется очень здорово, красиво. Яркая такая полировка получается. Да, точно резал. Здесь вот тоже на среде видно. Вау, это вообще. Но тут не поймет, что. Может из другого места? Да, наверное, это скопий Петросанникова. Тот же состав химический, все, тоже дикит кварцевый агрегат, перлишетянский. Рисунок немножко другой. Вот, видите, я срезал. Это уже второй образец, да, попал. Резал несколько лет назад. Вот, срез. А если бы так вот разрезать, чтобы было? Ну, да ладно. Да, неплохие. Смотрите-ка, раньше были... зелена лучшие образцы находили на башне В верхней части перелип кварцевых жил чем дальше то тем не такой яркий получался рисунок Такая ленточка беленькая. Тоже вот резал, тоже резал точно. Сейчас я вспоминаю лет 5-6 назад, наверное, больше. Это зелена. Тут беленькая. Вау. Смотрите. Как здорово. Да, сверху фарфоровидный кварц. Так что вот, вот, это вот около трех килограмм тоже оптом буду ликвидировать. Тоже переливший танский даже какой щеточка халцидонного здесь это перелив -т. вот этот вот по моему Близкопи Санникова. Петра Санникова. Ну, это шайтанский. Шайтанский. Это все шайтанский. Тихонько. Ну, вот какой перелевчик. Нет. Да, крестьяне его около шайтанки беременные шайтанки нашли еще 1600 каком-то году, а позднее уже там раздерешины прочее стали по науке искать его. О! О! О! Он даже, что тут? Да, сейчас таких вряд ли встретишь уже. Хотя можно, кому как повезет. Вот это фарфоровидный Просвечивать должен Это кусочек бритчей попал Вот смотрите тут Бордовый А здесь он какой ну, В общем всякий разный В общем, килограмм объем. по почте вышлю.